Всем привет! Меня зовут Адия. Сегодня четвертая встреча в рамках образовательного лектория Хор. Мы ведем ее из города Нурсултан. Наша тема – внимание, потенциал выживания в конкурентной среде, развитие внимания по природе. Сам термин «внимание» достаточно обширен. Какие у вас ассоциации, когда вы слышите это определение? Первое. Внимание можно обозначить как просьбу, призыв сосредоточиться, выслушать. Второе. Под вниманием можно понимать заботливые отношения, расположение кому-либо. К примеру, молодой человек может оказывать знаки внимания девушке. Но сегодня мы поговорим о внимании с точки зрения науки. Согласно определению данного в книге «Общая психология», внимание — это направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности при отвлечении от всего остального. Наука выделяет три типа внимания. Первый вид — Непроизвольное внимание. Тут все максимально просто. Вы не управляете этим вниманием, оно проявляется как реакция на внешние факторы. К примеру, вы читаете книгу, и рядом с вами проходит человек с ароматным кофе. Хотите вы того или нет, ваше внимание отвлекается на запах кофе. Он как бы утягивает вас за собой. Необходимо время, чтобы снова сосредоточиться и вернуться к чтению. Следующий вид внимания – произвольный. То есть это уже осознанное сосредоточение на объекте или явлении. В большинстве своем это не концентрация на чем-то приятном или интересном, а на том, что необходимо сделать. Поэтому этот тип внимания в большей или меньшей степени непосредственно связан с волевым усилием. Усилие воли может восприниматься как мобилизация ресурсов или напряжение, поэтому длительное поддержание произвольного внимания вызывает сильное утомление. И, наконец, третий тип внимания – послепроизвольное. То есть мы сами определяем, куда нам направить свое внимание но при этом оно уже не требует постоянной поддержки воли. Нам всем, пожалуй, знаком этот момент, когда мы настолько увлечены чем-то, что можем заниматься этим часами, при этом не переутомляясь. Условно это можно назвать состоянием потока. Также для раскрытия и понимания темы лектория важно отметить основные свойства внимания, так как когда говорят о развитии внимания как свойстве сознания, то имеют в виду совершенствование его свойств. Первое. Сосредоточенность внимания это удержание внимания на одном объекте или одних действиях при отвлечении от всего остального. Второе. Устойчивость внимания. Это длительность сосредоточения на объекте или явлении, или удержание требуемой интенсивности внимания в течение длительного времени. Устойчивость внимания на объектах любой деятельности – важнейшее условие высоких показателей в ней. Следующее свойство. Объем внимания. Объем внимания характеризуется количеством объектов или их элементов, которые человек может одновременно воспринять с одинаковой степенью ясности и отчетливости. Следующее свойство – распределение внимания. Это возможность одновременно выполнения индивидом двух или более видов деятельности. Но эти виды деятельности не в буквальном смысле слова выполняются параллельно. Такое впечатление создается за счет способности человека быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, Успевая возвращаться к прерванному действию до того, как наступит забывание. И последнее свойство – переключаемость внимания. Это способность быстро выключаться из одних видов деятельности и включаться в новые виды деятельности, в соответствующие изменившимся условиям. Легко переключается внимание с менее интересного объекта на более интересный, с менее значимого на более значимое, с трудного дела на более легкое, с известного на неизвестное. Мы рассмотрели, что такое внимание с точки зрения науки, его типы и свойства. Теперь давайте рассмотрим внимание как ресурс, необходимый нам для выживания в социуме. Внимание называют основной валютой информационной эпохи. Это главная ценность, которой мы еще можем распоряжаться. Почему же мы постоянно его теряем и обходимся с ним так опрометчиво? Чтобы как можно яснее понять важность внимания, рассмотрим ситуацию. Вы сели за разработку какого-либо проекта, перед вами стоит задача закончить его за определенный промежуток времени. Но ваше внимание постоянно отвлекает звонки, уведомления с телефона, приходящая электронная почта, вопросы коллег и прочее в этом роде. В итоге ваше внимание распыляется, концентрация заметно снижается. Мозгу каждый раз нужно прикладывать усилия, чтобы вернуться в рабочий ритм. Как следствие, скорость внимания и качество работы заметно падает, а плохо выполненная работа, как мы все знаем, чревата выговорами, увольнениями, отсутствием возможности карьерного роста. Крупные корпорации уже сейчас задумываются над тем, как предотвратить эмоциональное выгорание сотрудников. К сожалению, управлять вниманием – это непростая задача. Отчасти этот факт объясняется тем, что мы просто не привыкли думать и говорить об этом процессе. Но существует также и ряд других факторов, которые активно саботируют наши усилия сфокусироваться. Среди них можно отметить, первое, диджитализация. Согласно Udemy in Depth, отчету об отвлекающих факторах на рабочем месте за 2018 год, три из четырех миллениалов и представители поколения Z описывают себя как отвлекаемыми на работе, в то время как половина говорит, что они менее продуктивны и работают не так хорошо, как должны. В 2017 году The Economist опубликовал статью под заголовком «Самый ценный ресурс мира. Больше не нефть, а информация». Крупнейшие западные компании Google, Amazon и Facebook имеют бизнес-модель, основанную на информации, поэтому они должны привлекать наше внимание. Мы больше не можем приписывать наше отвлечения и зависимость от технологий исключительно скуке, тревоге, стрессу, низкой самооценке или другим психологическим недугам. Мы сталкиваемся с одними из наиболее талантливых профессионалов мира, которые соперничают в борьбе и стремятся захватить ценный ограниченный ресурс наше с вами внимание. Фактически сейчас мы живем в экономике внимания, где внимание, там активность, энергия, проявность. Внимание можно менять на работу, эмоции, деньги. Поэтому способность владеть им и самостоятельно определять, куда его направить, своего рода роскошь. Мы же зачастую банкротимся каждый день. Причем ставка в этой игре – жизнь. Но не, то, но не та, которая закончится с возрастом. Речь о пребывании в моменте осознанной жизни каждую секунду. Следующий фактор – многозадачность. Современность предъявляет особо, особые требования в скорости обработки информации. Например, Многие эксперты станут невостребованными, если всего на год выпадут из процесса актуализации своего навыка. Именно поэтому мы так стремимся к многозадачности, надеясь разделить свое внимание на несколько процессов, чтобы везде успеть. Регулярное выполнение нескольких задач одновременно поощряется и считается ценным профессиональным навыком. Однако во многих случаях многозадачность фактически угрожает продуктивности и мешает нам постоянно концентрироваться на работе, в личной жизни. Сегодня, просто вбив поиск Google-запрос «Как улучшить внимание», можно увидеть десятки различных курсов, методик, авторских техник по развитию внимания и усилению концентрации. Все эти методики условно можно разделить на несколько блоков. Первый блок — это всевозможные мини-техники. Вслушиваться в звуки, замечать мельчайшие детали окружающего мира смотреть на стрелку часов и держать свое внимание только на ней, и как только мысль спрыгнула, начинать заново, и прочие упражнения подобного рода. Возможно, эти техники и оказывают краткосрочный эффект и действительно заставляют вас быть более внимательным и наблюдательным, однако они принципиально не меняют качество вашего внимания. Второй блок – это менеджмент внимания. Менеджмент внимания – это новый тренд, пришедший на смену тайм-менеджменту, который был так популярен и востребован до недавнего времени. Один из лучших способов устойчивого повышения производительности — сосредоточить внимание на текущей задаче. владение вниманием может быстро улучшить как качество, так и количество производимой работы. Концентрация внимания создает ощущение достижения. Это внимание часто дает ощутимые результаты в виде прогресса в выбранной вами деятельности. Многие сравнивают это с состоянием потока, термином, придуманным психологом, чье имя вы можете видеть, описанным как полное погружение в свою задачу и сильное чувство нахождения в зоне. Однако человек, стараясь сконцентрироваться и удержать свое внимание на выполняемой задаче, напрягается и очень быстро устает ментально и прежде всего устает его внимание. Работа мозга на износ в попытках сознательного управления своим вниманием приводит к эмоциональному выгоранию. Всемирная организация здравоохранения даже внесла синдром профессионального эмоционального выгорания на рабочем месте, как фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращение в учреждения здравоохранения. Третий большой блок — это mindfulness, в русском языке более известный как «осознанность». Термин «осознанность» давно ассоциируется с вестернизированными практиками медитации. Mindfulness стоит в одном ряду с флексторианством, электромобилями Тесла и духом «Кремниевой долины». Практики осознанности призваны не только успокоить разум, но и повысить продуктивность, а значит, помочь торт-менеджменту работать лучше и приносить больше денег. Mildfulness и большие деньги идут рука об руку. Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, стоимость последствий стресса оценивают в США в 300 миллиардов ежегодно. То есть стресс приводит к несчастным случаям, прогулам, текучести кадров, снижению производительности и прямым медицинским, юридическим и страховым расходам, которые ежегодно обходятся в США в ранее упомянутую сумму. Сердце mindfulness — это очищенная от религиозных предпосылок медитация. Однако, что есть медитация на самом деле? Откуда пришла основа подобных техник и что они несут под собой? Как мы можем догадаться, западное понимание медитации далеко от его сути. Медитация в западном понимании — это психотренинг, который может помочь в релаксации и визуализации, переключении внимания. Однако он не несет в себе никакой составляющей развития и кардинального изменения. На Востоке, там, где зародилась йога, медитация несет в себе совсем иной смысл. Это уже не самовнушение, не визуализация и никакой не психотренинг. Йога и медитация как ее часть – это система духовного развития человека, средство достижения высшей цели полного просветления. Рассмотрим йогу на примере восьмиступенчатой раджа-йоги. Только пройдя первые шесть ступеней, можно прикоснуться к истинной медитации или по-другому – тхиане. Так ли просто пройти эти ступени? Давайте чуть-чуть углубимся и потом ответим на этот вопрос. Первая ступень – Яма. Нужно принять пять принципов – не ненасилие, Правдивость, неприсвоение чужого, умеренность в потребностях и контроль над желаниями. Научившись жить в ладу с внешним миром и очистившись от пороков, человек поднимается на вторую ступень — Нияму, на которой он стремится к гармоничному взаимодействию со своим внутренним миром. Здесь главенствуют следующие пять Ниям — чистота разума, речи и внешнего вида, удовлетворенность, дисциплина, самопознание и вера в божественное присутствие. Эти две ступени — это борьба с человеческими желаниями, человеческими эмоциями и человеческим эго. Чистота внутренняя и чистота внешняя. Третья ступень — асана. Практика телесных упражнений или хатха-йога. В классике существует 10 асан, которые направлены на то, чтобы снять все замки с тела, чтобы тело было в прямосидении, а дословный перевод санскрита — это твердая поза. То есть йогин практикует классические позы. Самая распространенная поза — это поза лотоса. Но это не позы сами по себе, это не упражнения сами по себе. Задача асан — уравновесить дыхание, чтобы дыхание было ровным. Именно эта ступень и является камнем преткновения между двумя цивилизациями. То, что практикуется на Западе, во многом и есть третья ступень йоги, которую, правда, начинают осваивать без прохождения по первым двум. Отсюда теряется всякий ее смысл, и все превращается в простые физические упражнения и растяжку. Четвертая ступень — пранаяма или управление праной. Это изменение дыхания и внимания в определенной позе. Прана у индусов — это не дыхание, это движение, это то, что соединяет, это единая энергия. Благодаря пране вы можете чувствовать запахи, видеть, видеть слышать. Прана пронизывает все, и задача йога — управлять этой праной. Это какова должна быть плотность внимания, чтобы вы отслеживали малейшее движение в себе, малейшее колебание воздуха. Это требует неимоверного количества внимания. Все, что отвлекает внимание йогина от этого процесса, оно из его жизни удаляется. Пратьяхара. Пятая ступень. Отключение чувств. Индусы говорят, что бессмертную душу отвлекают пять стихий, пять органов чувств. Когда вы слушаете, нюхаете, видите, что вам нравится, это, это все привязки. Когда вы просто осуществляете жизнедеятельность, у вас это вызывает приятные или неприятные эмоции. Цель пятой ступени – отключение чувств, в том числе и органов жизнедеятельности. Йогин свой мозг максимально останавливает, чтобы не реагировать. Только полностью приручив свой ум, человек продвигается дальше, оказавшись на шестой ступени – тхарана, или стадии абсолютной концентрации. Она должна быть постоянством. Йог фокусирует свое внимание не на, не на значении или форме объекта, а на его чувственном представлении – у восточного человека созерцательное внимание. Западный человек же склонен не просто созерцать объект, а разбираться в нем, залезать в него. Седьмая ступень ⁇ дхияна, медитация. Это концентрация внимания, которая стала постоянной. Это можно еще как-то представить в статике. А как в динамике, когда человек движется? Как ходит современный человек? Он подпрыгивает, раскачивается, скручивается. Его внимание все время болтается. Задача Югина, когда все остановилось, перейти к самадхи. Восьмой ступени состояние сверхсознания, просветления, при котором исчезает сама идея индивидуального сознания и происходит полное растворение в бытии. В глубокой медитации постигается божественное. Какова цель йоги? Если сказать просто, это умереть, будучи живым, в себе убить, подавить проявление жизни, чтобы в момент ухода осталось чистое сознание, как чистая душа, которая соединяется с космосом. Все, что делают йоги, это постепенно. Шаг за шагом умерщвление в прямом и переносном смысле слова. Возникает вопрос, ставит ли западный человек перед собой такую цель? Каждый может сам ответить себе на этот вопрос. Исходя из предыдущего блока, мы видим, на сегодняшний день человек ведет поиск способов для успешного существования в реалиях современности и адаптации к быстро меняющемуся цифровизированному миру которую он сам создал. Становится очевидным, что необходимо качественное, а не только количественное изменение внимания и навык управления таким вниманием. Разнообразие тренингов, курсов, методик говорит нам о том, что точного понимания, что и самое главное, как тренировать, ни у кого нет. Как нет и четких критериев оценки результатов подобных тренингов. Уму можно внушить что угодно. Любую технику ему можно продать, любую практику. Эффект плацебо никто не отменял. А когда такое плацебо раскручивают через рекламу, это внушение приобретает массовый характер. И уже реальное от нереального отличить невозможно. Мозги уже настроены. Потом с таких мозгов можно снимать электропоказания. Но в таких показаниях уже нет чистоты нужной науки, эксперименты с пачками СМИ, массовым внушением. Современные подходы и тренинги работы с вниманием направлены на поддержание внимания на изменение его количественных характеристик. Внимание рассматривается как некий социальный навык наподобие эмпатии или нетворкинга, а управление вниманием как развитие навыка, необходимого нам для улучшения своих социальных показателей и карьерного роста наподобие тайм-менеджмента или распределения задач. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет метода, способного кардинально изменить качество внимания и возможность управления таким вниманием. Это изменение тренировать и накапливать как новый навык. Мы предлагаем реальную возможность решения этого запроса методом хора. Внимание – это природный ресурс, который был изначально заложен в человека, но потерял свои первоначальные свойства и качества с развитием социума и наступлением промышленной революции и развитием технологий. В природе результативность и успешность вида доказывается – Доказывается выносливостью и погруженным вниманием в пространство вокруг себя, то есть пространственно-мобилизационное внимание. Доказывается умением сосредотачиваться на объекте охоты до предела, сужая внимание вокруг себя, то есть объектно-мобилизационное внимание. Эти два аспекта погруженного мобилизационного внимания никогда не находятся в равновесии. Чего-то больше, чего-то меньше. У людей точно так же. Успешность нужно постоянно доказывать. Итого, главные параметры успешности, что у животных, что у людей, два типа мобилизационного внимания, то есть пространственное и объектное, их соотношение, а самое главное – их качество. Например, кошка. Если она сосредоточилась на объекте охоты, она почти что ничего не слышит и не видит. Пока к ней не подойдешь вплотную, она тебя и не заметит, целеустремлена. Сосредоточенность в такой охоте столь высока – что не только кошка, но и любое животное, пока к нему не подойдешь, оно тебя и не заметит. Это пример, как изменяется соотношение пространственного и объектного мобилизационного внимания в зависимости от задачи, Как энергия из одного типа внимания практически до предела может выкачиваться в другой тип внимания. Если в процессе одного типа внимания становится больше, то другого типа внимания – обязательно станет меньше, и тот, кто быстрее перебрасывает энергию, тот и эффективнее. Таким образом, чтобы человеку быть успешным, ему необходимо научиться пользоваться двумя типами мобилизационного внимания, как своими руками. Естественно, это навык непростой. Рука видна, а внимания нет. Тренируют то, что невидимо, то, что невозможно схватить. В сегодняшнем, технически продвинутом мире, среди грандиозных идей такие, такое утверждение, необходимость совершенствовать два типа мобилизационного внимания, выглядит как мелочь. Но без этой мелочи, два типа мобилизационного внимания, развитие жизни невозможно. Чтобы понять, какова цена двух типов внимания, для этого не нужно быть академиком. Регулированное соотношение двух типов мобилизационного внимания – Является своего рода природным видом йоги, природным видом спорта для всех существ. Но ни в йоге, ни в спорте такого понимания нет и никогда не было. В современной науке этого понимания тоже нет. Если бы оно было, ученые смогли бы собрать все взаимосвязи в одно целое и создать научную йогу. Рассмотрим пример природной мобилизации. Проведем собственный эксперимент. Неважно, на каком объекте вы сосредоточите свое внимание. На руке, на потолке или перед собой где-то там на горизонте. Ваше дыхание в этот момент остановится, затихнет. Вы на мгновение замрете. Принцип такого внимания свойственен всему животному миру. Но охотники в животном мире в этот момент прижимаются к земле, инстинктивно опуская свой центр веса, и их психа мгновенно начинает изменяться. Они собираются в одну единую мобилизационную систему, Единство их животного эволюционного ума с их животным эволюционным телом. Это происходит в одно мгновение. Это момент принятия решения, нападать или нет. Неохотники поступают так же. Они тоже прижимаются к земле и принимают решение, убегать или нет. На что нужно обратить внимание? Это момент принятия решения. От этого решения зависит, продолжить жить или умрешь. Успешнее тот, то решение принимает быстрее, и в животном мире, и в мире людей. В практике хора это тренируется через пробуждение природного, эволюционно мобилизационного триединства. Внимание, которое ощущается у вас на лбу, с гравитационным центром в животе, должно стать одним целым, стать гравитационным. Тогда и дыхание, которое соединяет с жизнью два мира, ум и тело, изменится. Оно тоже станет гравитационным. Появится новое чувство осознанное чувство гравитации. Тело полностью преобразится, станет пластичным, а ум спокойным и непоколебимым. При таком соединении покой и действие объединены в одно целое. Это то самое состояние, когда человек одинаково готов к совершению действия или отмене команды к действию. Он находится в зоне природной эволюционной мобилизации, а не в зоне напряжения. Это как в природе у животных. Человек становится тем самым охотником, который выжидает наиболее подходящий момент для действия – это зона принятия решения – нападать или убегать. В этой зоне выгорают и животные в природе, и человек в социуме, а в хора в этой зоне тренируются. При соединении гравитационного центра веса и гравитационного центра внимания возникает другой тип внимания – гравитационный, подобный человеческому, но другой. Тип внимания, при котором появляется единство покой и действия. Покой и действие — понятия в современном мире несовместимы. Глубокий покой требует бездействия, а действия требует напряжения. Их эволюционное транс-взаимопроникновение друг в друга создает пластичность нервной системы. Образуется новая координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой. Она похожа на человеческую, но уже другая. За счет такого внимания появляются другие взаимоотношения между объектом и субъектом. Человек становится независимым от объекта. Объект не поглощает его внимание, а значит не истощает его. В то же время человек не теряет концентрацию внимания на объекте или объектах. Практика хора является методом тренировки эволюционного трансгравитационного типа внимания. Культивируется концентрация внимания по законам природы, неразделимая с выносливостью которая так необходима человеку сегодняшнего дня. По сути, это возможность стать энергетически неисчерпаемым в уме, теле и психике. Это возможность повысить обучаемость, интеллектуальную производительность и устойчивость к стрессу. Это качественный переход и для ума, и для тела. Это не переход отдельно для тела и отдельно для ума. Ключ к вашему уму – ваше собственное внимание. Какое внимание, такое и ум. Если вы свое гравитационное внимание соединяете со своим гравитационным центром, то ваш ум и ваше тело становятся одним трансгравитационным целом. Пространство ума расширяется за счет пространства тела, пространство тела расширяется за счет пространства ума. На сегодняшний день у человека есть выбор. Поддерживать концентрацию внимания, свою успешность и конкурентоспособность, используя допинги, чипы и придумывая различные девайсы, или другой вариант – тренировать мобилизационное внимание использовать другую координационную взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой, развиваться по законам природы. Хора – это технология нового поколения. Она предлагает совершенно новый продукт. В третьем разделе Александра говорит о тренинге другого типа внимания – трансгравитационного о формировании новой взаимосвязи между мозгом, телом, нервной системой. Реально ли это? Рассмотрим пример. Научное исследование, проведенное в Англии. В Лондоне таксисты, профессиональные таксисты, не имеют права пользоваться GPS-навигаторами. Они проходят четырехгодичный курс обучения, в процессе которого должны запомнить название схемы расположения 25 тысяч улиц в городе и знать наиболее удобные маршруты. Проведенные стажером МРТ исследования до и после курса обучения зафиксировали феномен увеличения серого вещества мозга. Гиппокамп в процессе подготовки прибавил в размере. Гиппокамп – это часть лимбической системы головного мозга. Отвечает за внимание, ориентацию в пространстве, за консолидацию памяти и переход кратковременной памяти в долговременную, а также за формирование эмоций. Вывод. Изменение поведения стажеров вызвало новые связи мозг-тела через нервную систему. Следовательно, возможность формирования новых трансгравитационных навыков по методу Хора – это реальность, которая не противоречит современной науке. Хора – это научный метод. К сожалению, на сегодняшний день мистика перестала быть наукой и превратилась в мистификацию. Но Хора не противоречит, как мы убедились, и современной, общепризнанной науки. И еще один пример. Психологи часто называют внимание состоянием оптимального возбуждения. Шаг влево и вы зеваете, смотрите на часы, думаете о кофе, чем бы перекусить. Шаг вправо, начинаете щелкать со ссылки на ссылку в браузере, открываете десяток страниц и никак не можете остановиться. Первое состояние можно назвать рассеянностью, второе – гиперконцентрацией. Между этими полюсами и располагается зона внимания. Напрашивается вывод, что для продуктивного внимания вы должны быть в зоне мобилизации и покоя одновременно. Об этом и говорила спикер в третьем разделе нашей презентации. Степень возбуждения зависит от того, сколько адреналина вырабатывают ваши надпочечники. Вопрос. Каким образом добиться такого оптимального возбуждения, то есть сбалансированного внимания? Хорошая новость заключается в том, что это поддается тренировке. Мастер хора создал гимнастику для молодежи, хора Быстрая часть этой гимнастики основана на том, что происходит сознательная провокация выработки адреналина в опорном теле. Человек нарабатывает сознательные, созидательные навыки взаимодействия с адреналином, находясь при этом в покое, и мобилизации одновременно. Эффективность этих тренингов в течение нескольких лет многократно доказана на большом количестве молодых людей. И на сегодняшний день эти тренинги продолжают набирать силу по всему миру, в том числе и у нас в Нурсултане.